Всем привет дорогие друзья, вы на канале Чай ТВ. В данном ролике я покажу топ-15 тупых отзывов игры Among Us. Ролик очень интересный, поэтому я попрошу тебя лайк авансом. И давайте по традиции наберем под этим роликом 1000 лайков. Также, пожалуйста, подписывайся на канал, потому что 84,4 людей смотрят мой канал без подписки. Но если именно ты подпишешься, то мы сможем достичь моей мечты 20 тысяч подписчиков. Ну а теперь мы приступаем к отзывам. Когда я играл в игру Among ос, мам позвала есть, но я отказался и получил по лицу. Вот именно, ибо нефиг сидеть, нужно идти и кушаться, только не пельмешки, потому что кто смотрел другие серии, те знают то, что пельмешки сотрудничают с ОМОН КАС, и пельмешки не убивают. Читы не работают. Поэтому я поставлю две звезды. И действительно, люди жалуются на то, что читы не работают в игре Among Us. И насчет этой темы я еще покажу отзыв. Еще в моей копилочке есть подобный отзыв. Вот теперь вот как мне Among Us снимать? Ну вот как теперь? Раз игра такая плохая, в ней не работают читы. Ребят, кто не знал, в игре уже есть небольшой античит. Если ты применяешь такой чит, к примеру, который телепортирует игрока, то тебя выкидывает из комнаты. Однако разработчики готовят в обновлении очень хороший античит, с помощью которого вообще никто не сможет играть с читами. Так что вообще как мне теперь к игре относиться, я вообще не понимаю. Но если этот ролик собирает тысячу лайков, то тогда так уж и быть, я продолжу снимать оманкас. Кал Медведя. Без интернета не скачивайте. Поэтому одна звезда. Действительно, без интернета не скачивайте. Ну, я как бы и не собирался без интернета скачивать. Или он имел то, что... Кал Медведя без интернета? Ладно, в любом случае данный отзыв очень странный. Потому что Кал Медведя... Кал Медведя я еще не слышал, чтобы кого-либо так называли. Кал Медведя. Одна звезда, потому что надо играть с друзьями. Обратите внимание на аватарку. Да. Действительно, как разработчики такой очень крупной игры, у которой 100 миллионов скачиваний, у сетевой игры допустили такую ошибку, то что нужно играть с друзьями. Действительно, вот как они это сделали. Или, подождите, получается, если я захожу в комнату в игре Among Us, то люди все со мной, которые находятся там, они, получается, мои друзья... Игра не очень затягивает. мое мнение. Получается, то, что игра должна затягивать. Я думал, то, что игра должна завлекать игрока. А затягивать она что тебе, Snoop Dogg, что ли? Напишите, пожалуйста, в комментарии, кто понял мою шутку. Закачивайте Brawl Stars, а не играйте в это и куча восклицательных знаков. Мне интересно, зачем, если тебе не нравится игра, то писать то, что другая игра лучше. Если тебе нравится Brawl Stars то тогда иди и играй в, этого, э, в эту игру прекрасную. А на самом деле я уже говорил то, что нету плохой игры. Если в какую-то игру играют люди, значит она уже чем-то нравится. Это значит то, что она крутая. И разработчикам даже писали то, что Майнкрафт лучше, чем Among Us. И э, разработчики Among Us спокойно ответили то, что прекрасно, что у игроков есть такая игра, которая им нравится. Дебильно, чел, у которых нет рук, но они как-то чинят провода. стоп стоп стоп у них же правда нет рук. А они каким-то чудом выполняют столько работы. Или они ногами все это делают, или силой мыслей. Что у них там вообще происходит? У них и глаз нету, у них стекло у скафандра вообще, не, оно не прозрачное, и через него никак нельзя что-либо увидеть. Это самые секретные человечки, точнее космонавты. У меня iPhone 13, и пишет, не поддерживается, устранить проблему. Вот действительно, как на iPhone 13 не поддерживается игра Among Us. И кто не понял, то проблема в том, что этот человек в, уже в осени 2021 года, пока мы еще в январе. Кто не понял, то выход 13 iPhone будет где-то в осенью этого года. В общем, получается, это человек из будущего. Все понятно. Одна звезда, потому что нету Шелли из Бравл Старс. У меня один вопрос. Почему игроки Бравл Старс лезут к нам в Амон Us? Потому что много людей, которые пишут то, что Бравл Старс лучше, чем Амон Us. Я уже сказал, то, что если тебе нравится игра, то играй в нее. Если не нравится, то просто отстань от нее. Также говорили то, что комьюнити Бравл Старс, оно не такое токсичное, как Амон Каз. Однако, ребята из Амон Каз вообще не пишут отзывы про эту игру. Однако, из Бравл Старс приходят люди и начинают хейтить Амон Каз. Ну а так, человек вообще по делу сказал, почему в игре Among Us не тушили из Бравл Старс. Ну, я говорю то, что все, как мне играть в эту игру, я не понимаю. Просто уже начинает пахнуть тысячу лайками, но вы знаете, что нужно лайк поставить. Не скачалась взломка, одна звезда. Вот так, слушайте, Инерслот, вот будете еще античиты ставить, а то вас и отвернутся, потому что... Как можно играть в игру без читов? Все, я протестую. Вообще обнаглели разработчики, сидят там какую-то карту огромную рисуют, вот зачем они бы сразу убрали античит, и все? больше от них мы ничего не требуем. Ну все, я теперь расстроен этой игрой, нету ни шели из Brawl Stars, читы не скачиваются, ну это просто зашквар, самая зашкваренная, самая популярная игра. Почему игра не включается на слабых телефонах? Это очень плохо, и я согласен с данным пользователем. Да, я с ним согласен. У меня слабый ноутбук. Почему на нем не запускается киберпанк? Почему на нем не запускается киберпанк? Я буду писать полякам, то что они плохие разработчики. У меня, к примеру, есть слабый телефон, а второй, на нем PUBG на максималках не работает. Тоже надо писать разработчикам. Все, я согласен с данным пользователем. Мунлол написал, я почку продал, поэтому одна звезда. Блин, правда жаль, чувака. Давайте, пожалуйста, в комментариях его поддержим на хэштег MoonLol э, крепись. Ну или просто без хэштега пишите Мунлол крепись. Давайте поддержим этого чувака. Из-за этой игры малолетка повесила все, что я ночью хожу и хочу бить себя. Действительно, действительно, действительно. Надоели уже отзывы, в которые говорят то, что якобы Амонкас убивает. Да и тем более, МОЛАЛЕТКА, кто это? Ты бы сам научился писать, а потом ты бы уже говорил то, что Амонкас якобы убивает. Игра топ, но не скачивайте, и одна звезда. Очень странно, так как если тебе нравится игра. И если ты ее назвал топовой, то зачем же ей тогда ставить такую низкую оценку? И почему ты сказал, чтобы никто не скачивал эту игру? Ты хочешь, наверное, чтобы ты один наслаждался этой игрой? Вот такие отзывы были в этом ролике. Я надеюсь, что ты поставишь лайк, потому что я очень сильно старался. У меня для тебя важный, очень главный вопрос: оставить ли мне такой фон навсегда, чтобы во всех моих роликах? По таких, к примеру, к отзывам. Был вот такой человечек на фоне. И я считаю, что данная идея крутая, и я надеюсь, что ты ее поддержишь. Также я предлагаю сделать такую рубрику, чтобы в конце ролика я отвечал на ваши вопросы. Поэтому, если у тебя есть ко мне вопрос, то, пожалуйста, его пиши в комментарии. Если ты задашь интересный вопрос, то тогда в следующем ролике я на него отвечу. В общем, ты был на канале Чай ТВ. Кнопка лайка снизу. Если на нее нажать, то она станет либо синей, либо черной, либо какой-то белой. В общем, ставь лайк и пиши в комментарии, какой цвет у твоего лайка. В общем, на этом все. Всем пока.